Господа, всем привет, с вами Макс Крепьев, Света Стал Путинский, и вся команда Sunset Sailors вот здесь находится, снимает замечательные виды. А вид это снимается на что, товарищи? На центр города, на морской порт, на Черное море, и мы находимся в объекте, в котором мы уже были. Да. Снимали достаточно подробный обзор, вот здесь вот будет... Вот в этом, наверное, углу ссылка, значит, на обзор То есть вы можете подробно посмотреть Мы рассказывали основную концепцию Сегодня мы просто с ребятами пришли посмотреть актуальную информацию И еще ну и раз напомним, освежить да. Напомнить что да как Смотрите, сдается объект в конце следующего года Именно уже запускается в работу А торговый центр, напомним здесь, если вдруг вы не знаете Пятиэтажный торговый центр за этим зданием находится И еще будет построен паркинг многоуровневый и сдается во втором квартале 2024 года может быть, многие из вас не поняли вообще, где мы находимся и что это за здание. То есть, ну, как бы вид прикольный и все. Это гостиница Москва. Та самая, которую вы можете увидеть на огромном количестве магнитиков, если вы покупаете сувенирную продукцию в городе Сочи. Это самое центральное здание, которое располагается здесь, где вы можете купить себе апартаменты для сдачи или вы можете купить, например, себе апартаменты для собственной жизни. Центрия не бывает. Здесь у нас пешая доступность до морского порта, то есть все кафе, бары, рестораны будут находиться там И один ресторан Новикова будет находиться здесь, в этом же здании Переговоры уже прошли, формат ресторана сейчас оформляется ну да, это самое трафиковое место, улица Новогинская, центральная артерия города, курортный проспект, морской порт, короче, эта штука будет максимально загружена и зимой, и летом, и каждый апартамент, причем в продаже не все здание не так, не так уж и много здесь лотов в продаже, у нас продается 10, 11 12 этаж сейчас, мы стоим на 14 этаже, который не продается, который не продается. 13 тоже не продается, но по нему можно проводить переговоры, короче, если вы обладаете кругленькой суммой денег и вы очень хотите иметь апартамент с высоченными потолками мы сейчас зайдем вам покажем но э, без террасы, мы говорим сейчас про 13 этаж вот с таким видом, то можете звонить проведем переговоры, встретим вас здесь в Сочи, поговорим, подумаем если вы хотите купить те этажи, которые доступны уже 10, 11, 12, то к примеру Апартамент площадью 20 квадратных метров, вот с таким прямым панорамным видом на море, обойдется вам от 26 миллионов рублей. И а, апартамент 17 квадратных метров с видом в обратную сторону, то есть на горы. А, там у нас будет улица Горького, улица, часть улицы Новогинской и весь центр города Сочи. И такой обойдется вам от 17 миллионов рублей. Да, все верно. Основная концепция, конечно, приобретения этих апартаментов, это сдача в аренду. Здесь будет доверительное управление от Азимута. То есть вы можете купить некоторые этажи и будет управление Азимутом. Если вы, например, хотите приобрести апартаменты, но не хотите их сдавать в аренду, или хотите комбинировать сдачу собственным проживанием, то вам нужно рассмотреть именно этажи чуть-чуть а, повыше и будет доверительное управление от застройщика. То есть есть такой некий выбор с менее жесткими условиями по самой сдачи апартаментов, где вы можете и пользоваться, и получать пассивный доход. Но хочется, наверное, сказать, что место действительно будет, наверное, одно из лучших на сдачу, потому что центральное место нет, пляжи рядом располагаются все, а цена при этом совсем отличается от тех же там ну вот Эмираль, например, мы возьмем, Хаят возьмем, э, Каскад возьмем и так далее. То есть здесь дешевле, чем у всех, но при этом круче, чем у всех. Локация хорошая, мы на равнине. Да, прошу прощения, от 19,5 миллионов рублей обойдется 17 с копеечками номер вон туда. Это э, около миллиона рублей за квадратный метр, чуть ниже миллиона рублей за квадрат. Максимальная цена, которую мы здесь слышали, миллион триста с копеечками. Нет. То есть на самом деле сравнивая с курортным городком, мы постоянно сравниваем с максимумом э, Многие объекты в последнее время, которые снимаем именно в этом в люкс-сегменте с кургородком, городком но потому что там уже ценник у нас полтора миллиона за квадратный метр но здесь мы находимся секундочку вот это здание печатают на всех магнитиках э, все это тоже <с> и это тоже потому что фотограф фотография рисует и фотографирует его с моря сюда да а, на самом деле если действительно прям проводить такой сравнительный анализ по рынку то Здесь вам предложат действительно недорогую стоимость за сам лот дойдем, дойдем, дойдем. И здесь вы получите действительно хороший доход Потому что Азиму специализируется не только на курортниках, которые приезжают на море Но и на межсезонье То есть здесь будет, он как бы уже строится, большой конференц-центр, именно трансформер И люди, которые будут приезжать в Сочи на конференции Будут селиться здесь, будут селиться в Хаяте, будут селиться, ну короче, в центре города Но это место конкретно а, супер-пупер лакшери это вот улица Новогинская, чтобы вы понимали, то есть вышел и пошел. Здесь огромное количество коммерций, огромное количество ресторанов, все в пешей доступности, машина вообще не нужна. Но самокатик, наверное, может быть и пригодится, конечно, если сильно хочется. Супер историческое место. А, кстати, если вы не знали, то улица Новогинская раньше была проездной улицей, но это было давным-давным-давным-давно. На сегодняшний день это как Арбат в Москве, примерно такого формата. Ну, и соответственно отсюда вы также получаете пешую доступность э, до пляжей города ну во первых основные пляжи, основная реконструированная набережная недавно там. начинается от морского порта и идет туда в ту сторону А в той стороне находится у нас э, ривьерская набережная, ривьерский пляж который также реконструировали он тоже новенький, красивенький вот там где вот у нас сейчас идет э, такая застройка, которая не продается вот там находится ревьерский пляж то есть пешком что туда, что туда вы дойдете отсюда, то есть если вдруг вам нужно какой-то летний отдых по да, еще хочется сказать, что если вы, например, приобретаете здесь апартаменты, стоимость квадратного метра начинается 900 миллион 300, то вы получаете их уже с ремонтом, и то есть они будут уже готовы к доверительному управлению. Тут еще есть некоторые вопросы в мебели, но это уже лучше именно уточнять по телефону, как будет и что. Здесь есть возможность покупать на юридическое лицо, если вам нужна такая потребность, то есть здесь можно сделки такого рода тоже проводить. Да, все верно. Для кого это важно. Uh, в принципе, как бы про концепцию мы рассказали. Наверное, нужно пойти показать, как это все выглядит. Но опять же, мы сейчас находимся на 14 этаже, который не продается. Uh, а в Один, стандартные... один апарт можно показать крайне. А Ну пойдем просто зайдем. Так, немножечко проговорим про это все. На самом деле, вот я сейчас стою на этой террасе и понимаю, что вот, например, я бы с террасы с этой жить не хотел. Что мне бы лучше, вот, например, ниже, но без террасы и. Да, особенность 13 этажа, на который мы сейчас не пойдем, потому что по таймингу уже у нас ребят, все вниз спустились, а звучит. О, смотри, смотри, смотри, давай. Давай, давай, Кто это там? Посмотрите. Я ждал этого момента. Да, мы теперь на главном экране города здесь разместились. Вот, нас просили, мы, значит, сделали. Я ждал пока этот плюс вступок. Короче, на 13 этаже особенность такая. Вот это все у вас вот здесь закрыто. Отсюда идет панорамное остекление, нет террасы и такая же высота потолка, как здесь. Остальные этажи, то есть 10, 11, 12 потолки будут ниже, ну, то есть обычной высоты. Да, то есть, э, если мы говорим просто про пассивный доход, то это лучшее предложение на сегодняшний день в центре Сочи. То есть, альтернатив ему нет, и по цене он просто переплевывает всех. Потому что вы здесь получаете реально лакомный кусок в лучшем месте по цене дешевле, чем у всех. То есть, вы можете пересмотреть ролик, который снимался давно. Мы показывали там именно планировки, показывали виды, заходили именно в конкретные апартаменты. Сегодня именно видео такое, просто напомнить вам, что этот проект существует. Не так много здесь осталось апартаментов, то есть, их там... Буквально, может быть, 20, может, 25, да, уже осталось? Да, в общем, это имиджевая, недешевая недвижимость в городе Сочи, но в самом лакомом месте. То есть, как бы, владеть ей здесь, ее можно всегда продать, она всегда будет, если захотите сдавать, приносить прибыль, вы будете всегда с кайфом приезжать здесь, оставлять свой автомобиль на парковочке. Напомню, да, здание паркинга здесь застройщик будет строить дополнительно. И вот просто наслаждаться всей красотой зимой и летом. И вот это главное уникальное торговое предложение данного объекта. Да, с которым еще нужно посоревноваться Любому вид, из застройщиков да. еще Вот так это все выглядит С этой стороны, значит Здесь вот краешек, вы видите, это здание а, именно коммерческое, то есть здесь будет располагаться конференц-центр, здесь еще рядом будет бассейн, это у нас улица Новогинская, уже поставили елку, это центральная площадь, чтобы вы знали. Здесь вообще на самом деле в Новый год будет огромное количество салютов по, просто по всему Может, городу. Отменили же в этот год, хотят отменить салюты. Ну посмотрим, просто. я думаю, что все равно частники-то будут пускать никуда они не денутся но посмотрим как будет вот и э, здесь значит вот такая вот инфраструктура короче господа если хотите посмотреть именно более подробный видос на тему москвы как он выглядит что он зачем и как как как, как будет то это вы можете посмотреть э, видео которое будет указано здесь по ссылке а так. если хотите приобрести то также ссылки указаны внизу в описании то есть мы вам это все с удовольствием расскажем покажем потому что объект очень хороший. запрашивайте информацию смотрите поделимся то есть как бы планами скоро выйдут через где-то месяц да по моему Говорит, в январе выйдут рендеры уже здания Какие-то проработанные холлы там и так далее То есть информации будет очень-очень много Сейчас пока что в таком виде Но ну, и цена пока вот такая короче по факту это еще старовая стартовая цена поэтому если вы хотите именно быть в числе а, первого короче те условия которые мы сейчас озвучиваем именно там мы на покупку не озвучивали но короче возможность просто купить сейчас вот с теми ценами которые сейчас есть они действуют до конца этого года потому что с января ты пропустил ты как раз шамлем разговаривал стоял а, какое-то финансирование банковское к этому проекту хотят подцепить и то есть говорит, возможно продажи закроем просто что-то изменится в, ну короче в схеме покупки короче. короче пока возможность есть приобрести недвижимость именно в центре сочи по действительно хорошей цене дальше возможно ее не будет И если вы хотите быть именно в числе тех кто может это купить то ссылки вы найдете внизу в описании к этому ролику думаю что все Да. хотите посмотреть видос ссылка внизу и также ссылка на контакты указаны внизу звоните пишите вам всех благ хорошего настроения пока